Ребята, а прежде чем вы продолжите смотреть этот выпуск, хотим поблагодарить наших спонсоров и рассказать вам о них. Это компания... Вихрь, Ресанта и Хутор. Все ссылочки вы найдете в описании. Также там будет промокод на скидочку специально для вас от нас. Нам на обзор они предоставили уровень рулетки, сварочные уголки, шуруповерт. И как мы этим всем пользуемся, вы увидите в этом выпуске, в следующем и в ближайшем будущем. Я думаю, весь этот инструмент мы также будем активно использовать. Не забывайте переходить по ссылочкам в описании, ознакомливаться с ассортиментом. Он просто невероятно широкий. Радуйте себя, хорошим инструментом радуйте своих близких хорошими подарками в виде хорошего инструмента а мы погнали дальше делать то что вы уже видите за моей спиной отец ставит воду на отметку а моя вода дублирует ее на этот столб все ниже опускай мне воду на 3 сантиметра и поднимаешь воду Еще. Вот от этой точки вы будете теперь же всегда вверх Сейчас пройдем вверх по всем столбам, потом померим до земли самую маленькую отметку. И от нее уже от этой точки будем уже на всех столбах делать отметки, куда нам спал. Мам, да. расправляй уровень. я предлагаю в лес за сморчками. А где-то тут лес нашла. Сейчас подожди, мама расправит его немножко. Мам, высоко не поднимай. Таким образом, мы от земли отбили отметку 25 сантиметров. Это будет нижняя перекладина. Теперь берем от нуля до этой отметки и на всех столбах дублируем. А ты что делаешь? Зачищаю от ржавчины, чтобы сварка нормально сваривалась. Иначе к ржавчине не будет ничего. Залипло, выпало. Вот так вот красивые кадры снимаются. Так, а как нам вычистить, Сейчас я вытащу. Вот это вот с кусачками. Что мне идти? еще сейчас, смотри, сколько расчистили здесь. О, прям много. Сейчас это вот расчистим. Давай И вот этот с кусачками все мелко отрезаем. Вот этот тоже спилим. Ну, нам от мальчишек Вот это вот надо вытаскивать. Я говорю, расчищать. Сад, знаешь, какой будет оборот? А здесь попасть одно удовольствие. Да. Маль, зачем по две-то? Они ничего не весят. А в этом выпуске возвращаемся к блокам. Наверное, нужно вам их чуть-чуть поближе показать, потому что мы поняли, что не все все поняли, что это не просто бетонные блоки, которые вот привезли и поставили. Это их <с> <с> вообще не так уж и просто разрушить, потому что когда снимали этот бак, долбили весь день, наверное, тут вот 4 кусочка и Остались без рук, так сказать. Внутри это все армировано проволоками, трубами, арматурой. Там навязано перевязано А я сейчас покажу, подожди. В общем, смотрите, здесь вот так идет, здесь то есть небольшие э, углубления, так сказать. Да, я хочу землей засыпать и сделать большую грядку. Это со всех сторон очень глубокая махина такая. Потому что вот мы смотрели, у нас дом, фундамент под землей сантиметров 70, а то и более. И, и здесь такая же ситуация. Вот кусочек я вам сейчас беру, покажу. Вот труба оттуда торчит. Толщины. Вот это не труба, это кусок просто железа. Кусок железа, да. И туда, вы видите, насколько, ну нет, вы не видите, да, насколько туда еще уходит. То есть она тут не заканчивается. Конечно, на этом фундаменте стоял бак 12-тонный. Этот фундамент это основательный капитальный. Вон, такой. туда еще дальше уходит, уходит, уходит. И это долбить все. Но ну, я не знаю. Но, ребят, целый год, что ли, заниматься только долбежкой? Этого... Даже если мы вот верхушку срубим, то внутри все равно останется бетон. Что с ним делать Так, Чего? Чего, чего, чего? Здесь ничего не, не вырастет ничего, потому что там ну глыба бетонная внизу просто. Поэтому да. решили как-то ее обыгрывать, облагораживать. Поэтому я хочу, ну естественно вот это вот все вычистим, скорее всего, а может и нет, ну просто металл заберем себе, а камни тут можно садить, закидаем землей, зашьем это все а, красиво как-нибудь. И здесь у меня будут там тут цветочки, там еще что-нибудь, вот так вот может быть как-то лианами вот так вот распускаться будут из этого. Высокой грядке. Высокого цветника только. Ну, я думаю, вот так вот тоже какими-нибудь полосочками сделаю. Ну, может быть, как-то разукрашу, конечно. И такие ступенечки сделаю. Что-нибудь придумаю? В общем, этот гарантированно переживет еще и нас, и наших детей, и наших внуков, и правнуков. Всего скорее тоже. Потому что здесь лилось все просто на века. Хай, не затопчи, ага, ребят. Еще поближе Сень. А почему вот, этот вот красный? это тут красный? Вот это что за дерево вообще? Да, что мы такое спилили, Что у него Может, кора, красное кольцо? Может, оно болеет? Красное кольцо. Может, это было что-то прикольное, а мы пилим. И вот здесь тоже вот на срезе тоже красное. Вот эту метку молодую тогда пока оставим. Одну. Может, что-то интересное. Да ладно, что тут интересного? Тут все интересное было когда вот туда кидай <клод> Спасибо. Вот из них сделать на стену Панно копыта. Короче, это яблони. Копыта, видишь, такое же. Ну вот я вот это сейчас сохраню росток. Посмотрим. Может, как-нибудь И скромсали мы здесь все дерево, вы видели на видео, что было до, вот что стало после, вот еще пни, пни, пни, повсюду. Но Саша решил оставить этот сорт яблони, потому что здесь все разные, вот в таком вот виде, вот он идет. Кто бы что ни говорил, друзья, это все эксперименты, это все моя земля, мои деревья, это, конечно, выглядит, возможно, страшно, но то, что я сделал с грушей, тем не менее, ее спасло, и сейчас у нее вот такие вот новые, молодые, хорошие побеги. Поэтому будем экспериментировать дальше. Попробуем сохранить эту яблоньку. Сейчас садовым варом замажем основной вот этот. Ну, гнилой это не будем. Вот этот и вот этот замажем. И этот тоже, наверное, даже не будем. Только вот этот замажем. И будем следить. Может, когда-нибудь заплодоносит. Вот это, мне кажется, тоже сейчас как все вот здесь вот в поросли пойдет у меня. Да нет, не должно. Я сейчас пониже под корень прям спилю. Да, не надо. Посмотрим. Надо. А у нас уже закат. Красивый. Ах. Так, ребят, вы видели до. Пусть будет это после. Вот эти все ветки я подготовила для измельчителя. И вот эти вот. Как появится у меня время свободное, я обязательно этим займусь. И быстренько все это делаю, переработаю. И вот здесь вот дальше все щепой засыплю. А, дрова у нас получается подготовленные снова. Их очень много. И мы с Аньком восхищаемся, что какие они хорошие. Вы облокачивайтесь, не тревожьте, но красьте. Сейчас еще пройдет, Здесь подойдет ФС контроль Надо его позвать, а разыграть. Саш, сынок! Столу ничего, уронили. ничего. Стол уронили подойди. <свят> Пока языками черствую. Дойдем до него. короче сколько было у нас краски хватило на вот этот кусок здесь все не прокрашено ни с одной ни с другой стороны и в начале. и здесь успела вот получается две части прокрасить с двух сторон а дальше краска закончилась поэтому нужно купить еще и докрасить Ребята, как же красиво. Я не перестану показывать эти закаты. Красота. Просто.